Я не знаю, что это, но это что-то очень странное. Улитас жив. Ага. Герой какой-то, что ли. Главное, paint-мод работает, а ходить я не могу. Вообще найс, nice, супер. Что это значит? А, я вообще не понимаю, что это за. Кто что за хулиганы тут понаписывали? Это еще что такое? Нет, ну вот теперь он просто великолепен. Да, пацанчик мощный, это если что у него вейп. Я знаю некоторых людей, которые курят вейп. Вообще ни разу не одобряю, не курите, будьте нормальными, адекватными людьми. Так вот, они курят эти вейпи и у них есть что-то, что называется жижа. Когда мужик, взрослый мужик, мать его, говорит другому мужику, дай мне жижу, дай жижу, типа, что, типа, такой, ща, две минутки, все, дальше мы не заходили, дальше я не знаю, что, поэтому дальше будем ссать, кстати, воду, наверное, надо подальше убрать Потому что это хоррор, а, а, а, а, а может быть все что угодно. Наверное, бегать я не буду. А... <сёк> Твою дивизию, мать моя, женщина! Зачем ты родила меня в этом мире страшном? I need to get out here right now. Я с тобой согласен, мой шоколадный друг, хотя я не видел, чернокожий ли ты? Фух, вот это я понимаю. Ты опять мне звонишь? У меня есть лом. Против лома нет приема. Алло. Это нет. Это не пиписька. Это клевер. Да. Да-да-да, я с тобой согласен. Я щеки Юс, все нахрен. Oh God, oh <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> я ж надеюсь, оно тупое, не найдет меня. <связывая> я не хочу молчать. Бля, это стрмно. Там написали что-то про микрофон. Мне надо молчать, чтобы оно меня не слышало. Эй! Прием! Ты меня слышишь? Хрень! Эй-эй! Алло! Ты реагируешь на микрофон? Мне просто написали там... Я что, дурак, собственно? Я в шкаф. Я буду говорить чуть потише... И чуть поближе к микрофону. Без паники. Паскуда! <музык> Зачем? <музык> Давай договоримся. Слушай, братан, у меня есть деньги, 100 баксов. Отвечаю. В этом в кошельке лежат. Давай договоримся. Давай договоримся. <плак Rivers> Ай-яй-яй, приложил ты знатно, хорошо, ты это, боец, где сражаешься или борешься, Все заново, да нет, еще и настройки сбросились, графики, вот это круто, я ошиба, оп, оп, оп, кто-то хочет сметаны. Е, бой. О, все. Теперь, я... мне не страшно вообще ничего. Теперь, я все. полороидку клей какой-то, что? Вот это все мне надо найти, я понял тебя. Я, <соспит> ah, ah, если меня еще и скримером будет пугать. Главное не зарать, главное не зарать, главное не заорать. Вот это подстава узенький проход узенькие проходы я люблю что ты там хрустишь пальцем я тоже так умею кот вот это сразу я фоткаю надеюсь оно не рандомно блин как мне покашлять <связь> твою ж мать хватит так меня пугат я не хочу ломать свои наушники. Кажется, что если я буду постоянно так в такое играть, то долго я не проживу. А я еще купил две части аутласта. Как бы да? Вообще уже отбитый человек я. Напишите, кстати, в комментах: Outlast страшнее, чем вот это вот. Если да, то мне пи. Ты нашел кусачки. Хорошо, ногти подстригу. Ну, он где-то лазит далеко. О, там что-то башка была, что ли. Призраки. Ну, вот еще призрака мне здесь не хватает. Я вижу зайчика. Прячься, дурак. Зачем ты это еще и свистанул? Я не знаю, кто это и что это написал. Я просто тут сидел, а тут какая-то штука появилась. Не знаю, откуда это. Кто-то здесь, видимо, был до меня. Давай свистанем. не понимаешь с первого раза, что надо пригнуться? Алло? Эй! Стой, ты куда? Подожди! Эй! Эй! Ты! Кажется, теперь мне капец. А нет, давай, иди отсюда Ты меня достать не можешь Давай, давай, давай, шуруп Шуру я тебе сказал Лично мне не особо хочется проходить эту игру Я не знаю, как вам Но если тут будет, допустим, там 20 лайков, то Алло, прием, здрасте да ты, джок Привет Ну что ты Ой. О, привет Пожалуйста, остановись, я же тебе даже по-английски говорю, не только по-русски. Алло. Ты mm. не... Я буду играться с огнем. Она у меня тут же Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по этой игре, потому что я не запомнил ее. Давай. Удачи. А мне кажется, реально обздец пришёл.